Мы с вами завершаем наши с вами стихии, 5 стихий, 5 элементов. И сегодня у нас вода, пятый элемент. Сегодня будет урок построен таким образом, что мы рассмотрим и левые, и правые меридианы, потому что они очень сильно отличаются по своей функции психосоматики. А также мы потом в конце урока рассмотрим все наши 4 стихии. То есть мы 5 первых элементов прошли. И еще сделаем такой контрольный выстрел в голову. Посмотрим, какой же стихии у вас больше преобладает или не хватает сильно-сильно. Это позволит вам сделать свою табличку более четкой, сконцентрированной, на что нужно обращать внимание. Итак, поехали. Люди воды. Это очень эмпатичные люди. Из них как раз хорошие получаются психологи. Это люди, которые... Хорошо работают в консультационных услугах, то есть это э, нутрициологи, астрологи, нумерологи, то есть вот эта вот вся тема, тарологи, это все люди воды. Они чувствуют к себе отношение, какое у людей, они погружены в свой мир переживаний, чаще всего замкнутые. И у этих людей богатое воображение. Эмоциональные связи для них важнее, чем деловые, они отличаются постоянством в своих чувствах, консерваторы в общем. Их работоспособность зависит от их эмоционального состояния. Они часто запутываются в эмоциях и связи наслаивают друг на друга, создавая ситуации, в которых им трудно разобраться. Поэтому для таких людей, которые хорошо разбираются в других людях, очень важно делать свои коуч-сессии, потому что в себя они разобраться точно не могут. У них есть огромное чувство ответственности за тех, кого они любят. Они никогда не забывают того, кого любили. Но и обиды не прощают. Эмоции хранят всю свою жизнь. Элемент вода – это меридиан почек и мочевого пузыря. Давайте рассмотрим меридиан почек. Вы видите, что он длинный, идет от подошвы ноги по всей внутренней стороне бедра через живот срединную линию до внутреннего края ключицы. И активен с 3 до 17 часов. Давайте посмотрим, что вот видите у вас красным и синим обведены эти меридианы. И это неспроста, потому что они очень сильно отличаются от своей психосоматикой, как они проявляются. Давайте рассмотрим по правой стороне. В целом, Канал этого меридиана отвечает за постоянное обновление организма, то есть правая почка занимается постоянной фильтрацией крови, освобождает от вредных веществ и производством новых нужных организмов. В частности, она заведует минеральным составом крови. Следит, чтобы соотношение натрия, калия, фтора, кальция было точным в крови. От этого зависит в первую очередь мышечная ткань и прочность костей. Правый канал Поставляет ян энергию почкам и ответственен за выделение антистрессовых гормонов адреналина и норадреналина. Также он ответственен за выпуск в кровь гормона эритропоэтина, который стимулирует выпуск новых эритроцитов из костного мозга. Также он стимулирует производство тестостерона семенниками и яичниками у мужчин. А у женщин немножко меньше. К примеру, тестостерон... У женщин стимулирует менструацию, постоянное обновление крови. Но в больших количествах у женщин он может препятствовать беременности. Правый канал в психосоматике – это загромождение жизни всякими штампами. Одинаковые магазины, я покупаю одни и те же товары, хожу в одни и те же парикмахерские, делаю одни и те же прически, не стараюсь менять одежду, Множество каких-то одинаковых аптечных препаратов, которые я только их принимаю. Хожу в одни и те же банки. ну, В общем, все это уже не хочется обновлять. И в нашей жизни происходят те же события, и ничего не обновляется. Правый канал почек отвечает за обновление И рождение в нашей жизни нового, новых технологий, изобретений, и также за реализацию талантов человека. Иными словами, если брать пять элементов и рассматривать их такими большими мазками, то мы можем сказать, что дерево у нас отвечает за характер, огонь за игру, то есть как мы реализовываемся, да? земля за цели, металл за правила, а вот вода за наши новые навыки. То есть если, ну сами видите, вода текучая, да, и если она стоит на одном месте, получается тухлая вода, болото. Вот чтобы она у вас была текучая, вам необходимо все время какие-то новые навыки себе внедрять в вашу жизнь. Тогда она будет балансироваться. Что, за что отвечает правый канал меридиана почек? Это любознательность, игривость, желание показать, спонтанность. Этот канал дает возможность понять своих детей, потому что вы сами в душе ребенка любите приключения и новизну и понимаете, как важно проявлять свой оригинальный творческий талант. Когда энергия этого канала в норме, это говорит, что человек уважает своего внутреннего ребенка и позволяет своей жизни быть интересной, не боится нового. А также это говорит, что у человека нет стресса в жизни, ну, хорошее чувство юмора и веселый дружный характер обеспечивает ему хорошую среду в коллективе. Это говорит, что у человека хорошее отношение со своими детьми и что дети тоже оригинальны и талантливые. Если много этой энергии, то кровь будет закисляться, будет оставаться токсины, мочевина, возможно, воспаление суставов, как при подагре. Из организма будет больше удаляться жидкость с мочой, Надпочечники выделяют адреналин, что приводит ко всем реакциям организма: в стрессе, сужение сосудов, повышение давления, сердцебиение, бессонницу. Также с годами будет выделяться тестостерон, избыточно сокращающий матку, вызывая болезненные преждевременные менструации. У мужчин и у женщин вызывает повышенный половой инстинкт. Если у нас избыток ян энергии в меридиане правого канала почек, в характере это жажда приключений, жажда всего нового, ребячества, дурачество, импульсивность, абсолютное нежелание подчиняться кому-то, хаотичная несколько жизнь, много начинаний, всего бросаний, безответственность, уход от реальности в мир игры и приключений. Человек хочет нового, часто не думая о последствиях. Он идет на новые поступки и дела, например, прыгнуть с парашютом, да, запросто, со скалы, да, запросто, полететь на воздушном шаре, да, пожалуйста, и при этом не нужно никаких дополнительных каких-то навыков, да, а он может сделать необдуманные какие-то поступки, непривычные для других людей, да, там, продал дом, уехал путешествовать по миру, размандырил весь дом, да, Такие люди тоже есть. Избыточность в правом канале нам будет говорить, что человек хочет проявлять свои таланты, хочет попробовать что-то новое, ранее неизведанное. Им правят жарды приключений и новых впечатлений. Также избыточность в правом канале дает сильный интерес ко всему нетрадиционному, новым технологиям, методам, изобретениям. Нетрадиционной медицине в том числе он сам несет в люди что-то новое, необычное и оригинальное. Также избыточность в правом канале говорит о характере детей этого человека, говорит, что они тоже, как и он, любят свободу, приключения, немножко не обязательно, уперт в своих каких-то оригинальных идеях. Сам человек может очень бороться со своими детьми в плане научить их уму, разуму, остепениться, но весь секрет в том, что они лишь демонстрируют человеку его собственное, необузданное, иногда даже глуповатое поведение. Если у нас недостаток энергии, то это отсутствие сексуального инстинкта, фригидность, нехватка ян энергии в почках, снижение уровня образования мочи, задержка жидкости в тканях, плохая фильтрация токсинов, вывод янских минералов с мочой, что ведет к снижению прочности костной ткани. В первую очередь страдают зубы. То есть, когда у нас нехватка кальция, мы знаем, что почки регулируют наши минеральные составляющие, да, то в первую очередь... Кальций начинает забираться из зубов. Поэтому если у вас плохие зубы с детства, вы там уже ставили пломбы, грубо говоря, в 7 лет, да, то это врожденное, так скажем, состояние нехватки ян энергии в области почек. Снижение тестостерона ведет к потере месячных. Снижение гормона эритропоэтина ведет к уменьшению выпуска новых эритроцитов костным мозгом. Конечно, если это состояние продолжается долгое время, то организм страдает слабостью, анемией, аминорией, то есть заканчиванием месячных, а ранним старением. Эта физическая дисгармония организма очень опасна, и она вызвана психологическим состоянием, которое описано в следующей главе. Давайте посмотрим, что это. Это человек нелюбознательный, не хочет ничего нового, нет спонтанности. Или желание развлечься. Но что самое главное, не развиваются его оригинальные таланты. Также может не развиваться бизнес, потому что в нем отсутствует что-то новенькое и оригинальное. Жизнь становится неинтересной, скучной зависимой от других. Человеку необходимо пробовать себя в новом или внедрять свои дела инноваций. Чему не, не, не придается никакого значения. Боязнь испробовать что-то новое, внести элемент креативности, оригинальности либо в свой внешний вид, либо в дело, в бизнес, в разговор, презентацию. Это положение говорит об отсутствии оригинальности, спонтанности, боязни всего нового, неизведанного. Боязнь про попробовать что-то снова, новое или рискнуть. Ну, Знаете, хочу сказать про себя, что я родилась уже с недостатком в энергии Ян в почках. да и Страх – та энергия, которая, с которой надо работать да, в элементе вода. То есть у нас есть страх и любовь. Вот эти две энергии, противоположные друг другу, из которых рождаются все пять первых элементов. Если мы посмотрим, то любовь у нас в земле, а страх у нас в воде. И вот они друг друга контролируют. И в моей жизни страха намного больше было, чем в любви. Сейчас он начинает выравниваться, но его все равно много. И про себя могу сказать, что сделать что-то новое, там, допустим, в юности, для меня было очень страшно. Вот до потери сознания страшно было обрезать волосы и делать короткую стрижку. Очень страшно было менять парикмахера, и если меня пострижет не тот парикмахер, я рыдала в истерике, что там чего-то, там, какой-то волосок неправильно как-то острижен. И вот эти моменты. Я помню, сколько страданий они мне приносили там. Со временем, когда работаешь над всеми этими делами, к жизни относишься проще, и понимаешь, что волосы отрастут, цвет, который тебе не нравится, можно перекрасить. И вот эти метаморфозы, когда мы начинаем делать и идти во что-то новое, оно очень полезно для нас. И жизнь, сама жизнь, она настолько заботилась обо мне, что, зная мой консерватизм, постоянно давала мне какие-то уроки через преодоление препятствий. Со своим консерватизмом и нежеланием делать что-то новое в своей жизни я все-таки поменяла 8 мест жительства, ну, то есть 8 ä, квартир да, в одном и том же городе, неважно, там по каким районам мы бегали, и поменяла кучу работ. То есть мне приходилось, чтобы выжить, менять специальности. Я сейчас так благодарна миру за то, что это создавалось, да, то есть такие условия создавались, чтобы я выжила. Потому что при слабой энергии в почках люди долго не живут. И, в общем-то, когда в 40 лет мы поехали в Индию, мне там в юридическом в салоне, курорте. Ну, в общем, туда, куда мы приехали, мне так и сказали, что такие люди меня почему-то определили там ватой, хотя я полная и можно сказать, что я капха. Но нет, после тестирования мне сказали, что я вата. И говорят, вата долго не живет. Поэтому делай все, что ты хочешь. Как бы вот таким образом карт-бланш дали. И вот, чтобы это слабое тело могло выжить, меня постоянно морды об стол тыкали, чтобы я попадала то в говно, то в партию для того, чтобы двигаться. Иначе я бы не двигалась. И это очень важно осознавать. Не за что-то да, вас там куда-то толкают, и у вас постоянно что-то меняется, а для чего Мир о нас заботится, и вы должны осознавать, что в том моменте, в котором вы находите, находитесь сейчас, это лучшее, что может с вами произойти. Итак, двигаемся дальше. Про левый канал меридиана почек. Что он значит в организме? Левый канал отвечает за сохранность в организме достаточности воды. Щелочные минералы для костей и мышц. Левый канал почек отвечает за левую почку, левый надпочник, левый придаток, левый семенник. Левым придатком выпускается кортизон такой гормон, успокаивающий все аллергические воспалительные реакции, успокаивающий организм после длительного стресса. Он расширяет сосуды, успокаивает сердце и снижает тонус мышц. Левый семенник и придаток выпускают женские гормоны, которых у женщин больше. Это эстроген. И левый канал отвечает за способность яйцеклетки оплодотворяться. То есть он отвечает за зачатие. Также левый канал формирует мочу в почках и выводит ее из них в мочеточнике. Иными словами, чтобы вы понимали, да, что если у нас левый канал отвечает за расслабление, да, потому что у нас может быть такое что, например, в правом канале у нас много янской энергии, в левом канале мало янской энергии, тогда правый канал будет выбрасывать большое количество адреналина, а левый канал будет выбрасывать большое количество кортизола, который будет успокаивать адреналиновую атаку. Если у нас с вами возникает кортизола больше, чем адреналина, то человек становится заторможенный, или можно его еще назвать по типу темперамента флегматиком. Это не говорит, что он тупой, просто реакция нервной системы у него будет слегка заторможенная. Он будет больше вдаваться в анализ, будет больше вдаваться в какие-то промежутки, которые будет давать себе во времени, чтобы принять решение. Да? И, соответственно, здесь мы можем говорить, что такие люди они будут отечные за счет того, что а, вот эта избыточность сохранения воды в нашем теле, она будет оправдана тем, что кортизола будет достаточно много в нашем с вами теле. И делать а, какие-то гормональные, а, вводить какие-то гормональные препараты в свою жизнь, здесь смысла нет никакого. Здесь нужно просто понимать свою природу и корректировать, питанием, двигательными функциями, то, чтобы это все работало в норме. Левый канал, безусловно, очень значимый в нашей жизни, потому что он отвечает не только за физическую выносливость нашего тела, но и за размножение. И поэтому, когда у Людей не получается оплодотворять яйцеклетку. то Вроде бы все визуально здоровы, и морфология органов не нарушена, но не хватает вот этой энергии, этого левого канала. И поэтому оплодотворение не наступает. Это может быть беда не только женская, но и мужская. Потому что здесь двигательная функция сперматозоидов регулируется непосредственно левым каналом наших наших почек, да, и левый семенник, он будет плохо работать именно в репродукции. Поэтому пей не пей гормоны это нужно работать непосредственно с самим каналом энергии. Качество нашего физического тела для укрепления различных частей тела делает, как бы наш организм был удобным, нужным, ловким, сильным, мог и на шпагат сесть, и сальто сделать, защититься от врага или, или дать сдачи. Левый канал – это наши силы, ловкость и выносливость, гибкость нашего тела – это качество нашего физического тела. И если правый канал – это оригинал, ну то есть такая креативность, эпатажность, да, а, я бы даже сказала, какая-то, то левый канал отвечает за усилия, которые делает человек, чтобы этот талант или изобретение проявилось. По сути, это ежедневные тренировки, восстановительные процедуры для доведения таланта до победы. И вот нехватка вот этой энергии в левом канале, она дает некую... А инфантильность, что ли, нежелание двигаться, вот я знаю, что мне надо, а я не могу никуда идти, там что-то делать, брать трубку, звонить, писать планы, работать с психологом, ну, в общем, вот, вот такая вот лень. При избытке энергии в левом канале левая почка работает в усиленном режиме, формируется моча, но выход ее задерживается, потому что происходит задержка жидкости, она не может свободно выйти в мочеточник, Поскольку левый канал отвечает за щелочь, то здесь очень быстро накапливается песочек или камешки. Это состояние задержки мочи в почках может вызывать воспаление почек, полипы в почках. Далее избыточное выделение кортизона может снижать активность сердца и сосудов за счет заборы жидкости из других тканей организма. Яичники и семенники выделяют много женских половых гормонов, делающих яйцеклетку и сперматозоиды неподвижными и усложняющие таким образом зачатие. То, о чем я вам говорила. И я могу сказать, что это же дает и понижение давления и такой, знаете, слабый пульс, то есть мы чувствуем, что наше сердце там то бьется, то не бьется, как-то затихает, да, срыв ритма, вот в таком, так, То есть вот это все с недостатком энергии. Психология – избыточное усилие отдачи физических сил. Допустим, много тренировок, много спорта, много физической нагрузки. Если массаж кому-то делаем, то уж прям до самого вечера, да, оторваться не можем. Или много какой-то продукции выпускаем. Также может быть много секса, приводит к тому, что мы не укрепляем свое здоровье, как думаем, а теряем. То есть вот эта некая переизбыточность, жадность, я бы даже сказала, до да, каких-то физических упражнений. Вот, конечно, это приводит к истощению. Нужно просто понимать, что наше сердце, оно уже в момент а зачатие запрограммировано на некоторое количество ударов. Это не значит, что нужно лежать там ничего не делать, не двигаться, да, но и переизбыточность вот такой адреналиновой атаки и постоянная атохикардия сердечная, она тоже будет приводить к быстрому износу нашей сердечной мышцы. То есть во всем должна, должна быть золотая середина. Избыточное усилие может приводить к тому, что мы не хотим тратить энергию на креативность, и поэтому мы будем делать штамповку, ну то есть много одинакового стандартного продукта. Не будет какой-то творческой идеи, изюминки, которая могла бы что-то украсить, как-то приобрести иной смысл этого продукта. Да? Идет потеря физических сил, потеря здоровья, ослабление организма, также это положение говорит о том, что мы тратим силы на увеличение количества продукции, а не ее оригинальность. Увеличение в левом канале дает избыточное физическое усилие. Человек избыточно что-то производит, делается акцент на количество, а не на качество. Много клиентов, много банок варенья, много картошки, много книг, много массажей, много всего много. Да? То есть вот идет потеря физических сил. Обращаю ваше внимание. Это не приобретение, потому что если мы в металле говорили о многоматериальном, материальном, то там мы именно покупали материальное, а здесь делаем материальное. Почувствуйте разницу между этими двумя компонентами да, из пяти первоэлементов. Недостаточность левого канала меридиана почек говорит о том, что Надпочечник не выпускает кортизон, что может дать повышенное давление спастические мышцы, спазмы мышц. Отсутствие в крови щелочных минералов снижает плотность костей и зубов. Костным мозгом не выпускаются достаточно новые лейкоциты. Нехватка жидкости в крови вызывает ее густоту и свертываемость. Это опасно, если это состояние длится долго, а яичники и семенники не выпускают достаточно эстрогены, что ведет к невозможности зачатия из-за неполноценной яйцеклетки и недоразвитости сперматозоида. Эта дисгармония называется, вызывается длительным психологическим состоянием, формирующим недостаточность энергии в левом канале меридиана почек. А психология характеризует отсутствием силы, нежеланием делать какие бы то ни было усилия. Вот лежал бы и лежал, руку-ногу поднять не могу. По крайней мере, человек чувствуют, что быстро устает. Это состояние имеет такую особенность, что любое свое начинание человек не может довести до конца. Ну как бы сил нет, физических сил. Вот не то, что я хочу дальше двигаться и там у меня такая неврастения, что я что-то боюсь не успеть и я бегу дальше. А вот именно нет длительной энергии на то, чтобы делать. Любую новую идею не может реализовывать такое физическое бессилие. Такое положение спровоцировано избыточной, прежде всего, физической работой или отдачей инской энергии в другие области жизни. И теперь необходим период восстановления. Ну, то есть нужно делать водные процедуры, легкие бани, хорошее качество питания, массаж. Дело в том, что потрачены эссенции организма, энергия инь, почек и были взяты резервы из тканей костного мозга. И теперь эти ткани надо восстанавливать. Давайте теперь посмотрим про мочевой пузырь. Если почки у нас были по передней стороне нашего тела, то мочевой пузырь это задняя сторона нашего тела. Это тоже длинный меридиан. Он у нас идет от мизинца ноги до внутреннего уголка глаза. То есть проходит практически по всему телу. И они очень переплетаются с меридианом желчного пузыря в части седальщиного нерва. То есть меридиан мочевого пузыря работает для того, чтобы наше тело было гибким. Его задача сохранять движение, разгибание тела. И миссия в жизни человека это служение, работа и внешний вид. Ткани и органы меридиана мочевого пузыря это нервная система, мозг и кости, и почки, и мочевой пузырь. Вообще весь элемент вода, вся энергия элемента воды отвечает за костную систему и за наш мозг. Вот отдельно меридиана мозга нет, но вы видите, что левый и правый меридиан мочевого пузыря проходят по голове, как бы разделяя на левый и на правый полушарие. От того количества энергии, которая находится у нас в меридиане и пузыря, зависит работа нашего головного мозга. В первую очередь, этот меридиан отвечает за деятельность головного мозга. Правое полушарие реагирует эмоционально, а левое логически. Вот отсюда у нас получается, что некоторые люди левополушарные, а некоторые люди правополушарные. Мы можем добиться баланса некого, но это путем достаточно длительных тренировок, потому что многие левополушарные люди просто не понимают, для чего им нужны образы. То есть они дают сигнал по нервным волокнам о том, что делать физическому телу. Нервные системы и мозги должны быть включены всегда, ну, потому что нам нужно реагировать на то, что какие-то обстоятельства, там, на нас кто-то мчится, мы должны как-то реагировать или что-то падает. То есть это работает всегда, чтобы дать сигнал нервной системе, которая воздействует на нужные мышцы. Там, отпрыгнуть, отдернуть руку, увернуться от удара. Но за что еще это все отвечает? То есть смотрите, казалось бы, меридиан – мочевого пузыря, но он отвечает за запахи, за звуки, за то, что мы называем сигнальной системой. То есть это все пять органов чувств включаются благодаря тому, что меридиан наполнен энергией. То есть, и как я уже говорила, это и внимательность к людям, эмпатия, определяет, что за человек перед тобой. Это все элемент вода, это все у нас находится под контролем меридиана мочевого пузыря. Нервная система – это следователь, психолог и наблюдатель внутри каждого из нас. С хорошо работающей нервной системой мы по внешним признакам можем определить намерение человека, качество еды, поставить диагноз, найти пропавшего – и в то же время здоровая нервная система позволяет нам чувствовать себя, что нам нужно для хорошей работоспособности. Надо ли нам сейчас отдохнуть, или сходить в баню, или может быть покушать, или заняться спортом. Нервная система в первую очередь отвечает за сохранение работоспособности и целостности собственного физического тела. Избыток энергии в меридиане «Мочевой пузырь» говорит о перевозбужденной нервной системе. Ну вот у нас есть такие гиперактивные дети. Здесь мышцы будут напряжены, спазмированы. Отсюда может быть воспаление седалищного нерва, так же как и при воспалении меридиана желчного пузыря. Искривление позвоночника, потому что он идет вдоль позвоночника, и ослабление энергии в левом или правом меридиане – оно будет давать искривление позвоночника в противоположную сторону. Потому что мы знаем, что почки, мочевой пузырь – это наши мышцы. Крепкие, слабые, дряблые или активные. Он отвечает за мышцы. Психологический человек хочет сделать все и помочь всем. Это когда у нас избыток энергии, напоминаю. Он выполняет свою и чужую работу. Он делает что-то за других. Скорее всего, он служит. Упирается, обслуживает всех без отдыха. В этом случае просто необходимо расслабление. В первую очередь расслабление нашему мозгу. Человек видит даже несуществующие детали из внешнего мира и реагирует мгновенно. Гипервозбужденные системы реагируют на любые раздражители и сжимают мышцы. Это состояние характеризуется гипертонусом мышц. Если у нас недостаток энергии в меридиане – мочевой пузырь, то это дает слабую наблюдательность за внешним миром, слабую наблюдательность за собственным телом, снижение реакции на внешний мир. Это состояние у нас происходит всегда, когда в крови не хватает сахара, и нервная система слабеет, мы теряем способности наблюдателя за окружением. Если это состояние продолжается после приема сладкого или еды, то можно говорить о нетрудоспособности, то есть головной мозг нервная система не работают. Это состояние, когда человек не может работать физически полностью или частично. Когда меридиан мочевого пузыря находится ниже нормы и не поднимается после, например, выпитой сладкой воды, то можно говорить о депрессии эмоциональной или физической, о жертвенном состоянии, в котором человек зависим от других. Теперь я бы хотела пробежаться по четырем стихиям, то есть это вода, воздух, огонь и земля. Металл не является стихией, это эфир, который выше четырех стихий. Да? Почему я это хочу сделать? Потому что у вас уже заполнена таблица, и вам важно скорректировать, возможно, потому что вы видите, что очень много одинаковых каких-то проявлений, но есть нюансы в этих проявлениях, как вот, например, в проявлении делания в воде и накоплении в металле. Да? То есть, вот, чтобы эти нюансы нам еще раз пробежать, я сейчас расскажу, какие признаки избытка той или иной стихии. Соответственно, где у вас много избытка, значит, там у вас недостаток. А каждая стихия у нас работает на контролерство следующей стихии. Вы можете легко определить какой же все-таки элемент для вас максимально важен для начала его коррекции. Итак, в гармоничном состоянии стихия воды отвечает за увлажнение тканей, и благодаря ей ткани хорошо увлажнены. Суставы гибкие, кожа эластичная, не сухая, слизистые, влажные, глаза блестят, у человека хороший обмен веществ, в ткани тела хорошо входит питание, и выходят отходы жизнедеятельности. Стихия воды в норме – это основа здоровья. Основные симптомы избытка стихии воды в организме – это задержка жидкостей, обильное слюноотделение, постоянные жидкие выделения из носа, высокое давление из-за задержки жидкости, отеки нижней половины тела. А еще раз можем прям галочки себе ставить: задержка жидкостей, постоянное выделение из носа, тяжелое тело. Увеличение веса, высокое давление, сонливость, апатия, уход в свой внутренний мир грез и мечт, привязка к прошлому, думают о прошлых обидах и прошлых пережитых эмоциях. Стихия огня. Если огонь сбалансирован, то у нас хорошее пищеварение, большая жизненная сила, способность быстро решать проблемы, решительность, смелость, мужество, яркий цвет лица. Основные симптомы. Типичные проблемы со здоровьем при избытке – сыпь или воспаление на коже, угри, фурункулы, рак кожи, язвы, изжоги, повышенная кислотность желудка, ощущение жара в желудке, кишечнике, бессонница, сжение глаз, другие проблемы со зрением, анемия, желтуха. Признаки огня в организме – постоянная раздражительность, чувство ярости, нетерпение, критика себя и других – Склонность к постоянным спорам, агрессивность, чувство разочарования во всем, ощущение кислоты во рту, изжога, язва желудка, прерывистый сон, постоянная диарея, пищевая аллергия, неприятный запах изо рта, кислый запах тела, повышенная чувствительность к теплу, кожные высыпания, фурункулы, покраснение глаз, акне, способности из-за низкого содержания сахара, слабость из-за низкого содержания сахара в крови, лихорадка, ночная потливость. Воздух. Признаки сбалансированного воздуха. Это Живость ума, изобилие творческой энергии, здоровый сон, здоровая иммунная система, энтузиазм, эмоциональный баланс, упорядоченное, <coughs> упорядоченное функционирование систем организма, стабильный нормальный вес. Основные симптомы избытка воздуха – это головные боли, гипертония, сухой постоянный кашель, острые боли, беспокойство, невозможность расслабиться, успокоиться, нарушение сердечного ритма, мышечные спазмы, боли в пояснице, запоры, вздутие живота, внезапная диарея без особого запаха, менструальные острые боли, преждевременные окуляции, другие сексуальные дисфункции, хруст в суставах, большинство неврологических и нервных расстройств – связанные именно с избытком воздуха. Обращаю ваше внимание, что когда у нас идет круг созидания, мы понимаем, что вода напрямую влияет на дерево. И все, что касалось энергии в меридиане почки мочевого пузыря, будет проявляться в дереве. Вот это нужно понять, чтобы вы не путались, да, что вот у меня признаки в воде, а почему тогда они появляются в воздухе. Признак избытка воздуха в организме – это беспричинное волнение, постоянная усталая плохая выносливость, невозможно расслабиться, нервозность, чувство тревоги, опасности, возбужденный ум, нетерпеливость, дерганность, избыточность, застенчивость. избыточная застенчивость, невозможно самостоятельно принимать решения, беспричинная потеря веса. Бессонница, просыпание ночью, затем невозможно снова заснуть, острые боли, резкие движения, повышенная чувствительность к холоду, обрызганные обгрызанные ногти, грубая шершавая кожа, потрескавшиеся губы, внезапные обморки, учащенные сердцебиения, запор, вздутие живота, газы, отрыжка и кота, боль и сухость в горле, сухие глаза и земля. Гармоничная земля – это сильное физическое тело, крепкие кости, мышцы и суставы, здоровые зубы, хорошая стрессоустойчивость, устойчивость к тяжелым погодным условиям. В психологическом плане наделяет человека спокойствием, терпением в достижении цели, практичностью и способности создавать и строить. Если у нас избыток земли, то это уплотнение и увеличение тканей тела. Появляются наросты, выпуклые родинки, жировики, лишний вес, густеет кровь, появляется отложение солей, камни в органах и доброкачественные опухоли. Признаки увеличения стихии земля в организме, появление жировиков, наросты на костях, увеличение суставов, камни в органах, лишний вес, крупные коричневые родинки, постоянно заложенный нос, неподвижность в суставах или позвоночники, тромбы заторможенность, тупость, неразговорчивость, упрямство, неспособность к переменам. Я желаю вам, дорогие друзья, заполнить все свои таблички по 12 меридианам, посмотреть внимательно, что на самом деле происходит в вашем организме, какие черты характера позволяют вам развиваться психосоматическим заболеванием и подготовиться к самому интересному уроку, как же балансировать наши первые элементы. До следующих встреч. Я с вами прощаюсь.